Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию индикаторную стратегию бинарных опционов «Двойной Боллинджер». На свечном графике устанавливаем интервал 60 секунд. Наносим на график индикатор Боллинджера. В период индикатора устанавливаем значение 7. Отклонение ставим единицу. Все линии выделяем зеленым цветом. Верхнюю и нижнюю линии делаем более широкими. На этот же график устанавливаем второй индикатор Боллинджера. В период индикатора устанавливаем значение 14. Отклонение ставим единицу. Все линии выделяем синим цветом. А верхнюю и нижнюю линии делаем более широкими. У нас получилось два индикатора Боллинджера на минутном графике. Первый индикатор более быстрый, зеленый. Второй более медленный, синий. Торговать будем 60-секундные бинарные опционы. Для покупки опционов будем ждать благоприятного момента. Обращаем внимание на верхние линии индикаторов. Если верхняя зеленая линия быстрого индикатора болен, пересекает сверху вниз верхнюю синюю линию медленного индикатора большинства, то на начале следующей свечи приобретаем опцион пуп. Как видим на графике, верхняя зеленая линия индикатора пересекает сверху вниз верхнюю синюю линию. Ждем начала следующей свечи и покупаем пункт «Акцион». Ждем окончания экспирации. Опцион закрывается с профитом. Обратите особое внимание. Стратегия хорошо применима только во флете. При наличии любого, даже слабого тренда, она может выдавать большое количество ложных сигналов. Для определения тренда или флета воспользуйтесь каким-нибудь трендовым индикатором или определите его визуально. Продолжаем ждать благоприятного момента. Теперь смотрим на нижние линии индикаторов. Если нижняя зеленая линия быстрого индикатора Bollinger пересекает снизу вверх, Нижнюю синюю линию медленного индикатора Боллинджера, то на начале следующей свечи приобретаем опцион call. Как видим на графике, нижняя зеленая линия индикатор пересекает снизу вверх нижнюю синюю линию. Ждем начала следующей свечи и покупаем колл-акцион. Ждем окончания экспирации. Опцион закрывается с профитом. Удачной торговли и инвестиций!